Мы очень часто говорим про наших лидеров, про героев, и всегда упоминаем, что это чеченские герои. Что они всегда упоминают его геройство для России. Они говорят, что это герои России. И никогда не говорят, что это чеченские герои. Герой России Ахмат Хаджи Кадырова. Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. Герой России Ахмат Хаджи Кадырова. Говорят, что спор Путина с акуровым был спектакль. Ва, алейкум Не исключено. Не исключено. Ну как спектакль? Один а, в этом спектакле как минимум а, не знал о том, что он участвует в спектакле. Даже если мы предположим, что это был спектакль, то я не думаю, что оба а, в этом спектакле играли какую-то роль. Одного в любом случае использовали, я думаю, и он был искренен в своем в этом спиче. Но так, конечно, не исключено. Такие Вообще на таких встречах э, темы, там, вопросы, они обычно согласовываются. Но это не исключает того, что кто-то может пойти не по, не по сценарию, да, задавать какие-то вопросы. Как мы помним, это было с э, солистом группы ДДТ. Шевчук, кажется, его фамилия, если я не ошибаюсь. А Михаил Шевчук, по-моему. Помните, он задал вопрос Путину, сказал, вот перед встречей с вами мне звонили люди, говорили из администрации, сказали, что звонили из администрации президента и сказали, не задавать вам неудобных вопросов. На что Путин ответил, э, а Юра, его зовут Юрий, Юрий э, Шевчук, по-моему. Он сказал, как вас зовут? Спасибо. Юра, говорит, меня зовут. Юра, Юра, говорит, это провокация, сказал Путин. Поэтому такие моменты бывают. Исключать, что это что это был не спектакль, мы не можем. Но исключать, что это был спектакль, мы тоже не можем. Поэтому, возможно. Он единственный из Кавказа, кто вел переговоры в Москве против ввода войск вчера и затем, как мы знаем, никто не собирался вести переговоры, и он свою должность, оставил свою должность и ушел из политики. Министр юстиции. А, мне, честно говоря, неизвестна эта история. Если, если это так, как ты говоришь, то это, да, это достойно. Саламу алейкум. Смотрел последний комментарий Руслана Кутаева на разговор Путина и Сокурова? Алейкум ассалам. Да, я видел его комментарии. Он и раньше высказывал, в принципе, такое ну, подобное этому мнение. И, конечно, мне это мнение не близко, я не, не поддерживаю это мнение. Но сдается мне, что Руслан Кутаев таким образом пытается как бы, их же политику, российскую политику противопоставить против них самих, как бы. говоря, вот вы все время хотели, но вот теперь ну, типа, получаете, давитесь нами. Что-то такое. Я, я не, не воспринимаю Руслана Кутаева как сторонника России как предателя чеченского народа абсолютно. И то, что он говорит, я, я понимаю, что это как бы режет слух, и многие, наверное, уже поспешили его приписать к, к тому лагерю. Но мне кажется, я, по крайней мере, сохраняю такое неплохое мнение о Руслане Кудаеве. Мне кажется, вот эти вот высказывания, его они несут не тот смысл, что мы там россияне, а он, он скорее их троллит, как мне кажется. Я, я надеюсь на это, и а, если мы будем говорить серьезно об этом мнении, то, конечно же, я его не разделяю. А, Чечня, Чечень, это не Россия, и мы не хотим быть Россией. Мы 400 лет боремся за то, чтобы не быть Россией. И Руслан Кутаев, это тоже человек этих же убеждений, насколько я его знаю. Он тоже сторонник э этой же идеи, он был а, соратником Масхадова. Поэтому я воспринимаю его эти слова как некий троллинг типа, вот вы, все это время вы хотели сделать нас гражданами, ну вот теперь давитесь нами, мы теперь вот хотим быть президентами вашей стране. Я это вот так воспринимаю. Мы очень часто говорим про наших лидеров, про героев, и всегда упоминаем, что это чеченские герои, что это герои уммы, герои чеченского народа, герои чеченского государства. Но всегда их имена у нас звучат исключительно,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 благодаря вам владимир владимирович первому президенту чеченской республики герой россии ахмату хаджи кадырова герой россии Ахмад хаджи кадыров герой россии ахмата хаджи кадырова и героя россии ахмата хаджи кадырова героя россии ахмата хаджи героя россии нашего национального лидера Ахмата ахка герой россии ахмата хаджи кадырова герой россии ахмата хаджи кадырова герой россии ахмата хаджи кадырова россии тур кадыров Ахмад хажа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 Посоветуй хороший источник о истории ислама, и еще скажи, пожалуйста, чем музыка в исламе – это харам хорошего эфира. Итак, по поводу истории, нужно понять, что именно, какой период именно тебя интересует, тогда, может быть, я что-то посоветую. Но так, вообще, на самом деле, много книг. Есть такой сайт, называется «Свет ислама», и там очень много переведенной литературы с арабского языка, очень много хороших книг, в том числе и исторических различного. Исламского периода. Так, а что касается музыки в исламе, то ну, есть прямой запрет на музыку. Это Аят Урана, в котором упоминаются праздные речи. И Муфасеры и толкователи Урана сказали, что под праздными речами речь идет о, о песнях. Также есть отдельные тексты, священные запрещающие музыкальные инструменты. Поэтому это такое известное как бы, положение в исламе, несмотря на то, что были какие-то отдельные, конечно, мнения э, ученых, как, например, Иман Хазма, который говорил, что не видит прямого запрета, но это очень такое редкое отклоненное мнение. Основное мнение в исламе, которое я считаю безусловно правильным, это что музыка и песни являются песни под музыку являются запретными. Как относится к решению Руслана Хасбалатова поддержать Верховный Совет во время путча 1993 -го года для свержения капитализма и алкаша Ельцина? В то время он был вторым человеком в Верховном Совете. Никак не отношусь, к нему самому я отношусь негативно, поэтому его решение, его роль в российской истории, она меня, ну, она меня не интересует настолько, чтобы давать ей какие-то оценки. Пусть россияне дают ему оценки, это все-таки российский политик, советский, российский, он россиянин, он... Советский гражданин, пусть они дают ему оценки и решают, какую роль он сыграл в истории. В нашей истории, истории чеченского народа, он сыграл негативную роль, поэтому для нас это отрицательный персонаж.